Всем здорово! Наконец-то сделаем сейчас видео 17 лаков, те, которые мы испытали, отработали, которыми. Сейчас про каждый подробненько расскажем. Единственное, что какой нету колоночки тут, это цена, потому что я просто не вспомню, какой сколько стоил, какие-то нам давали бесплатно, мы даже не знаем, почем они. А большую половину мы покупали самостоятельно, работали, ими пробовали. Сделали свои выводы. Сейчас мы с Сашкой, потому что какими-то работал только я, какими-то работал только он, какими-то работали вместе параллельно. Поэтому вместе и расскажем, что по плюсам, что по минусам и что как ощущается. Так, что, давай начнем. Во-первых, начнем сейчас с колонок, какие за что отвечают да. и что такое плюсики, что такое минусики. И там, где у меня ухайс написан, что означает. Блеск, я думаю, понятно, плюс-минус. Плюс хорошо, минус не очень не хорошо. Плюс-минус а это, да, тогда, и плюс, да. плюс это ну, такое. Царапучесть я ее указал. Это то состояние, когда лак полностью высох, его уже можно собирать, полировать, но царапается микрофиброй даже. Есть большая половина таких лад. Да. Усадка. То, как себя лак ведет после высыхания, то есть насколько он изменился в шагрении. Полировка, как полируется, кипение. Закипел, не закипел. Несей маркер Дайна 6000 я забыл совсем про нее, вот сейчас только вспомню. А, кипение, а, сушка, то, как он сохнет по времени. А, Мешок отлип, потому что у двухслойных лаков это довольно-таки важно, то есть сколько времени мы будем ждать. Пока можно носить следующий слой. Да, и... у, ХСов он... ну, у ХСов это вот, следующая колонка, время схватывания. Т это время, как в физике в школе, да. то есть по схватыванию. Потому что есть лаки, которые ну, ты нанес там 10-15 минут, он закрытый, уже закрытый. А есть такие, еще 20 минут, он еще открытый и в себя поле Дай на 6000. Так, 18 лаков и сейчас по ним, ну так. Бега какие-то очень заслуживают внимания, какие-то можно сразу на дно опускать, а какие-то там по рынку. Все зависит от цены. Здесь самый дешевый лак 9 евро, самый дорогой лак 38 евро за литровый комплект. Поехали. Сотра ХАЭСы. Нам их дали попробовать. В принципе, лаки нечеток. Работал ими только ты, я мелочи какие-то пробовал. По блеску. Получается, вот тут идет Сотра ХАЭС. ХАЭС, Почему? Блеск у него просто космический. ультра-ХС. ХС. У нас в старой таблице плюс-минус отмечено, да? Да. Да-да-да. То есть наоборот, тут главное не спутать какие-то ХС и какие-то ультра -ХС. Получается с ультра-ХС, среднем. Нет, он нормально блестит. По царапучести он был ну, адекватным. Не сел, полировался почему-то так себе у нас отмечен. Просто тут таблица составлялась еще с начала лета. А, уже кое-что мы можем именно забыть чисто визуально как, но у нас было это отмечено. Не закипел, отлично сох, ну вот именно по сушке ХС, прям шикарно. На отлип все нормально, по времени схватывания до того, как он закроется на пыль, тоже все норм. Ультра ХС Сотра, шикарно блестел, полностью срапался микрофиброй, у нас на черном цвете бампер это был. Это Паршовский бампер. бампер Серегин. Его не могли отполировать, потому что его полируешь, микрофибр протираешь, он весь поцарапан. Просто днище. Не сел, нормально полировался, в плане именно то есть как с него уходит риска, выбивается. Ну нормально все было. Не закипел, сох. Чуть-чуть ну, дольше, -а. чуть дольше, чем хотелось бы, но это ультра-ХС. Межслойки нету, потому что полуслоя слой. И время схватывания нормально. Для ультра нормально. ML920, LECLER. Нормально блестит, царапается так, в принципе, после полировки, ну, как большая половина. Не садится, полируется, тоже не фонтан как хорошо. Кипит, проверено. Сушка долго сохнет, если не, включать, если не включать принудительно сушку, он у вас будет сохнуть. Ночь, вы придете на следующее утро, он у вас будет липкий. То есть он просто хреново сохнет. Межслойки нет, потому что ультра Время схватывания на отлип ну, часов шесть 6, грубо говоря. То есть для гаража сразу нет. Sikens HS Basic. Да? Да. Нормально блестит. По царапучести такой прикол. До середины августа партии, которую мы покупали. Хороший был лак по царапучести именно. А с середины августа он превратился, ушел ну, короче, в сторону... В плохую в эту сторону он ушел, то есть до этого тут был плюсик, сейчас тут плюс-минусик, и я указал тут брак, потому что очень похоже, что что-то они изменили. Mm -hmm. Лак вроде бы тот же по ощущениям нанесения полировки, но начал царапаться от микрофибра. По усадке чуть-чуть ну, подсаживается, но не критично. Ну я указал тогда плюс-минус, но он нормально себя ведет. Полируется хорошо, не кипит. По сушке у него изумительно. Есть два отвердителя. Медленный и быстрый. В зависимости какой выбрать. Можно просто по детально выбирать сколько. Если одна деталь взял быстрый. Сохнет шикарно. Межслойка идеальная. там Далил лак пока пошел. Можешь следующий варить. Время схватывания. Через 40 есть, минут. Да, замеч... с... Замечательно. В плане сушки. Реально шикарный классный лак. Арбай Ultra HS. Это тот который у нас был самый дешевый. 9 вот евро здесь. за литровый комплект. Вон За нами стоит машина им отваленная. Шикарно блестит, нормально на царапучесть себя ведет. Чуть-чуть а подсаживался. То есть он чуть изменил шагру. Ну, мы ну, еще ну, тогда отметили. Он чуть изменился. Если сравнить его с 500, <с -0> Ну да, с, -0> <с -0> там вообще ничего. Ну, по крайней мере, было отмечено, что у нас усадка, мы что-то там увидели. То есть он подсел. Хорошо, давай-то Плюс-минус, плюс да. То есть он как бы и подсел, и. Неплохо. Шикарно полируется. Не закипел, хотя у нас навалено на, на полтора слоя. Ну, еще один покой. слой и он нигде не закипел, нигде не потек. Ничего с ним не произошло. По сушке... Ну, для... Надо это... было еще колонку выделить текучесть. Ну, это скажем за некоторое конкретно. По сушке... Ну, в принципе, неплохо. Для Ультра даже хорошо. Но, в общем, ну надо бы Подождать. То есть плюс-минус из-за этого. Мешлойка ультраХС, то есть по слой сразу. Время схватывания у него хорошее. То есть, в общем, время схватывания закрывается он нормально, но в общем сохнет как бы типа долговато. Ну для полного он хороший. Ну для полного так это ультраХС. То есть прокат. Вообще, ультраХС, вот тут вот мешлойка, я почему указал, не стал писать плюсы или минусы. Это ультраХС. У них как таковой мешлойки нет. Ты полслоя нанес, там два, три, пять элементов и пошел следом наносить сразу слой именно поэтому межлойку я никакую не указывал. тут более важно время схватывать. потому что есть ультрахэсы, которые адекватно схватываются в плане по времени, есть которые прям очень долго открыты, а потом раз и закрылись. тут уже каждому решать в зависимости от объема работы. Макситон 7000, обычный двухслойный лак, нормально блестит. Я мотоцикл делал, реально нормально блестит, не царапается. По усадке он у меня изменил шабру чуть-чуток, поэтому минус за это. Нормально полируется, не кипит нигде, хотя у меня даже там на древчик был, он не закипел. А, сохнет тоже так себе, потому что ну, по времени чуть дольше, чем хотелось бы. По мешлойке все замечательно, 10 минут идешь, следующий слой накладываешь. Время схватывания на полное закрытие от пыли. Ну... Ну, 10-15, ну не, он адекватно для двухслойки, ну по сравнению с другими двухслойниками дольше, поэтому плюс-микс. Макситон 3800 это быстрый лак блестит хорошо, не царапается после высыхания вообще усадки не дает ну и шагрей на нем нарисовать сложно поэтому там усадки не будет по полировке так себе, туговато он полируется а, не кипит но очень сильно течет вот Тут нет и колонки, да. Можно было бы сделать текучесть. Ну, тут их немного лаков. А этот именно 3800 реально сильно течет. Он прямо весь аж, аж... Я вот так вот пальчиком даже делал на зеркальцах. Потому что стекал. По сушке очень долго он закрывается. То есть, именно на закрытие очень долгий. Но вот так вот высыхает потом. Ну, тут минус, но все-таки. Ультра-ХС между слоями ничего не делаем. И время схватывания... То есть, очень, опять же, долго схватывается. Но раз... И закрылся. Адью кипит до 60 hs Я им не лил ничего, что ты им делал. С нас банка литрового. Забыли, что делали, но хорошо блестит. Так себе по царапучести. То есть, есть царапка от микрофибры. Не дает усадки. Терпимо полируется. Почему-то у нас плюс-минус. Не кипит, сохнет. Это один из немногих лаков, которые реально... А что дальше у меня тут? а дальше пошли хорошие по скорости сушки именно сохнет очень хорошо а межслойка у него реально хорошая по времени, то есть не надо долго ждать и время на закрытие он нормально закрывается, то есть какие-то единичные элементы красить вообще изумительно пыли не нахватайте на дальше МЦ 500 Люкляр лак блеск не сказать что по сравнению с другими чем-то лучше поэтому ему плюс минус за это по царапучести от микрофибры царапается в течение первых 3-4 дней. Потом типа закрывается уже хуже царапается. Но у него есть один прикол: он сам свои царапки затягивает от температуры. Это его как отдельный такой плюсик. По усадке чуть-чуть меняет свою шагру относительно той, которую в камере кладешь, потому что я этим лаком отработал немало. По полировке хорошо полируется, по кипению плюс-минус, потому что видел были где допустим на вот внутри на есть пузырьки то есть может закипеть посушки хорошо сохнет на мешлойке адекватная мешлойка но время схватывания общего закрытия от пыли после второго слоя ну, чуть дольше чем я допустим этого хочу и на что-то рассчитываю ма 380 леклер быстрый лак один к одному который смешиваемый Классно блестит, не царапается, не дает усадки, по полировке туго полируется, поэтому плюс-минус ему за это. Не кипит, сохнет просто идеально, между слоями то есть припыл и заливаешь. нету никакого времени, время схватывания закрывается мгновенно. Сделать таким лаком можно, но ну, максимум два элемента рядом стоящих больше у вас не получится, потому что на первом уже будет перепыл от лакировки последнего. То есть это такой ремонтный лак, на единичный элемент, и сделан, в принципе, ну, им оптику мы лакируем. У него в пластику офигенное отбилие. Дальше. Ади сотый. Быстрый лак. Желтый. Самый желтый Еще лак из всех, вещь, которыми я работал. Прозрачность. Прозрачность Из всех этих факторов исходит то, что некоторыми реально отработать на переходах, нормально, некоторыми не получается отработать. Кто-то мусора на себя соберет больше, чем другой, потому что дольше открыт и так далее. Ну давай по сотам. Блестит. Не фонтан, царапучесть, да, царапается после высыхания, усадку, да, дает, лично себе проверено, полируется, хорошо, не сказать, что хорошо полируется, плохо тоже, полируется, ну, Туинка. с какими-то, да, припинаниями, потому что быстро сохнет, не кипит, сух, сохнет на лету, что называется, пистолет не успел помыть, дал ну, уже сухая, но это быстрый между слоями никакой промежутки, пол слоя сразу налил, время схватывания ну мгновенное. Пока идешь мой ствол, лак уже сухой. Но Опять это... же, ремонтный лак, так же как и МА380, с одним лишь только минусом. Жёлтый. Желтый, именно в плане по скорости, если сравнивать, этот быстрый, этот быстрый, этот быстрый, этот желтый. Среди них, среди всех. Ну и на нем можно отметить, что он не годится вообще для перехода. Да, в принципе быстрые для перехода не годятся. Они ну, не прокатывают. Ни на одном из быстрых у меня переход нормально не получился. Идем далее. МС-405. Это для меня новый лак. Не знаю, что я в середину написал, вспомнил так за него. Для меня новый лак, полутораслойник от Леклера. Шикарный лак. Блестит замечательно. По царапучести я его не смог поцарапать пальцами. После того, как прошла... Ну, короче, я включил сушку после того, как открасился на 20 минут простоял ночь и на следующее утро, когда я с соринки, у меня от пальца вообще никаких следов не было, реально лак не царапается. И такой же у нас предпоследний по характеристикам, то есть не царапается по усадке, никакой усадки по полировке шикарно сполировывался с него все, не кипит. А вру плюс-минус поставил Вон, да. а, где он, да. Где-то намазли на крышке багажника обратил внимание, там где у меня под номером перевалил внутри в надрыве. В надрыве. Не то чтобы закипание, но какие-то как мутные белые точечки, типа пытался закипеть, но у него не получилось. Пошли. Поэтому возможно, что если где-то пустить соплю хорошую, в ней будет закипание. Почему поставил плюс-минус, я явно не увидел, но что-то там такое колеблющееся есть. Надо быть осторожным. Сушка шикарнейше сохнет. Ну, с условиями камеры сохнет вообще замечательно. Между слоями никакого промежутка времени, время схватывания общее. Ну не такое долговатое То есть если сам так он сохнет очень хорошо То после нанесения Я пошел помыл пистолет Перед тем как включать сушку зашел А он еще вот такой тянется То есть он долго открытый С одной стороны это очень плохо С другой стороны это очень хорошо Смотря какие объемы мы планируем красить То есть для какого-то полняка борт отвалить Замечательно Элемент валить ну надо сушку тогда резче включать Чтобы он быстрее закрывался АДИД 50 Easy Это лак для новичков начинающих Почему изи? Он позволяет прокатывать такая вещь, как не чуть-чуть, он его дотягивает сам. Лак то есть, закрывает, в гляне все стягивает. Если сухарик где-то остался, закроет его. Блестит хорошо, царапается после полировки. Усадки не дает, полируется замечательно, не кипит. Пробовал лично. Посушки сушке нормальная, межслойка чуть-чуть дольше, чем у обычных условных лаков, там минут 15. Ну, это лак для новичков. Спустим ну, это. Ну, долговатое. И время схватывания у него, него общее, ну, хорошее. После второго слоя он начинает сразу закрываться. АДИ-Д-50. Я им отвалил немалый объем. Пятишку выработал. По блеску. Замечательный лак. Но царапается после того, как отполирован. Даже полностью высохший. Усадку чуть-чуть дает, но больше не сдвигается. Полируется. Нормально. Ну, хотелось бы как-то побольше блеска что ли после полировки не знаю, то есть в общем сам по себе он блестит шикарно, но после полировки ну, такое себе, не кипит э, сохнет хорошо терпимо, мешлойка очень длинная у него межслойка я его в принципе отчасти из-за этого и взял потому что у меня полняк был и там, там, там там, то есть он долго был открытый между слоями это хорошо, само собой время схватывания у него долго, из-за этого он на себя пыли нахватал для нас новые лаки тоже привезли на пробу. Два лака. Спринты H67 Ultra HS. Блеск великолепнейший. Идеально прозрачный, Шикарный. Царапучесть отсутствует полностью как таковая. Усадку не дает, полируется замечательно. Не закипел, но у нас нигде и не было видно, что он. Ну... Ну, не, да, был не, на, не было повода, но, по крайней мере, удайный 6000 не давая повода, он закипел весь. Тут ничего не закипело. По сушке хреново сохнет, просто да, застрелись да. даже в камере. Очень плохо сохнет. Тультра ХС между слоями ничего нету. И время схватывания у него тоже плохое, потому что уже сушка дубасит минут 15, а он еще тени толкает, то есть резиновый. 69-й спринт Вантикс это тот, который стабильный к потекам. Блестит хорошо. Царапается хорошо, после полировки реально царапается. Усадку не дал, полировался. Ну, так себе, хуже, чем по крайней мере 67-й. Закипания нет, ну и повода не было, но ну, не закипел ничего. Сушка лучше, чем у 67-го. Он уже был сухой, пока 67-й еще был открыт. Это в, одной, в одно время делалось в камере. Между слоями никаких промежутков ультра-ХС. Время схватывания хорошее, то есть подсох он адекватно. И он не течет. Это у него огромный плюс. Его для этого делали. Его сложно пустить в потек. Дальше. HRV Ultrafast. поэтому поэтому лаку есть видео. Из недавних предыдущих. Это быстрый лак. Хорошо блестит. Не царапается вообще после сушки. Усадку чуть-чуть дал. Он в сетку подсел у меня. Не кипит Ultrafast этот. По сушке сохнет он хорошо. В общем, если взять. Но... Темпер... Время схватывания до того, как он закроется, очень длинное. Прямо вообще очень-очень. То есть, в общем, он высыхает сушкой. Но этот mm -hmm. лак либо под инфракрасную лампу, либо под камеру. То есть, фактически все ультра -ХС это лаки под камеру. То есть, чтобы его можно было высушить принудительно. А просто так их использовали в гараже, он получается глупо. Он, он реально через 10 пофиг. Хреново сел. уже греть начал, он начал да. становиться на хоть более-менее. Ну, То этот... есть по времени схватывания очень долго, ну как большая часть тут утраховес. И дай на 6000 один из лагов, которые более-менее последними пробовали. Значит, по блеску ничего особого так себе, по царапучести царапается микрофибра, не критично, но царапается. По усадке дал усадочку чуть-чуть, полировался хорошо. По закипанию это самый худший лак из всех, которые я пробовал, потому что он у меня с двух слоев нормальных, причем между слоями было проверено на отлип, все хорошо. Он у меня закипел весь, везде, и на вертикале, и на плоскости одинаково. По сушке нормально он сох по времени, даже хорошо я бы сказал. Мешлойка на отлип адекватная, нормальная. Время схватывания у него адекватное, нормальное. Исходя из всего вот этого, а, чисто такое свое мнение выражу в плане цена-качество. Именно по цене-качеству. Для меня бы первое место это RB Ultra HS. Это самый дешевый из Ultra но он ничем не уступает по своим характеристикам, принимая во внимание его цену. К тому же... МЦ-405 Леклеру, который мне очень понравился. Это, опять же, один из немногих последних лаков, которые мне очень понравились. Но тут 30, что-то там под 8 евро розница, а тут 9 евро. Ну, это не ну, розница. 9, ну, 12 да. евро у него розница была, когда он был у нас. Не знаю, сейчас продается или нет, но его нет. Разница сумасшедшая. Дальше по ультра из хорошего. HRV. Ну, реально можно для быстрых ремонтов использовать. Но он текучий тоже. Он текучий, да. Спринт, в принципе, хороший. С, со своими плюсами и минусами, но ну, можно брать спринт 67. А, потом, Макситон 38.00. Кстати, он у нас проверен, было несколько литров. На переходах показал себя просто замечательно. Идеально вытягивался, хорошо себя показывал. Потом, из простых, то, что можно было бы посоветовать для гаражников, применять ну, чуть ли не день в день. Seekens HS Basic, проверено, нормальный лак. Maxiton 7000, нормальный лак для этих дел. Adi D60, где он у нас? Adi D60 HS и Ultra HS. У нас тут Ultra HS не записано, потому что я им тут не работаю. Для гаражников пойдем так опять. Seekens HS, Adi D60 и HS. Замечательный лак Для новичков Adi D50 Easy прощает многие косяки в плане недопылов к потекам стабилен и так далее ну из того что не советовал бы чисто из табличного подхода ML920 не нужен лак этот а, что Vantix Спринт, ну то есть такое как бы не стоит обращать внимание да, и на 6000 это мое личное мнение не советовал бы 100. Ади сотый. Опасный лак. Интересный, но опасный. А, что еще? Из не советовал бы. Нет, Сотра, наверное, вот эту, да? Да, ультра ХС, который царапучий. Да. Да. Вот этот. На темный цвета. Да, опасно, просто опасно. А, что еще? <связывая> да и все, в принципе. То есть у нас остается из адекватных лаков искать на рынке. Есть, нет и так далее. Раз, два, три, четыре, пять. А, сейчас по за этот лак расставим. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 лаков. Они разные по своей ценовой категории. Их также еще можно разделить для волняков, чтобы подошло, не подошло. То есть откинуть тут останется пару очков. Какие-то только для ремонтов оставить, а остальные уже чисто на усмотрение у кого что есть Волняк, если есть да. переход, если есть переход, нет перехода, какой тип ремонта быстрый, не быстрый и так далее. Для оптики из того, что посоветовал бы, прям предназначена заводом, это Электлерома 380. Оптику им ремонтировать идеально, замечательно получается. Ну и все, больше тут как такового говорить нечем. Себе сейчас Оставляем, то есть у нас в работе будет МЦ-405 постоянно, МА-380 есть постоянно в работе, надо наверное взять Макситона 3820, потому что к нему привыкли где-то там какие-то переходные ремонты быстрые. Вот этот мне понравился в принципе, ничего такой клочок у нас еще пол-литра есть. Из того, от чего хочется уже отказаться, потому что Сикенс под подиспортился, начал царапаться, хотя так был хороший лак, цена качества замечательная AS Basic. Так а, к нему можно было пристреляться. Да, к нему можно пристреляться, он себе нормально показывал за свою цену, но начал царапаться, не знаю почему. Этот мне не нужен, этого, к сожалению, нет на рынке, вот этот меня не интересует, хотя лак неплохой. Вот этот лично меня не интересует. Вот этот уже меня не интересует, потому что появился 405. Этот мне не нужен. Этот мне не нужен. Этот не буду пользоваться. Сейчас я поучеркиваю. То есть все, что мне не интересно. И остается у нас Макситон 382.0. Леклер МА380, Леклер МЦ405 и HRV, Ультрафаст, ну они, скажем так, вот этот и вот этот, где он, Макситон 3800, они чем-то между собой очень похожи. Мы еще этот не попробовали на переходах полноценно, у нас недавно. Ну, чем Но они, чем? Ну, я не пробовал. Но да. они между собой чем-то похожи. Поэтому по факту имеем раз, два, три. Ну, Сикинс, вот если, по чуть подправил свое... Ну, я... Сказал, я бы больше ударил сюда, если это так Россия. Так его, его нет у нас. Ну, у россиян, допустим, Может быть, он есть. Он если, есть, Если, да, если у вас много. есть RB Ultra HS, реально рекомендую, берите. Лак классный. У нас его просто нет на рынке. Я бы его брал за свои бабки. Вот тут все лаки можно вычеркнуть и сказать говно. Вот этот лак ценой перебивает просто всех. Ценой и качеством. За Но эту цену, нет, это качество, да. реально ни один из вот этих лаков просто рядом не стоял, что называется. Сикинг, к сожалению, спаскубился. Хотя лак и очень хороший. Реально отработали много и результат был классным. В последнее время просто начался Еще стараться. они кричали, что у них 7000 на, типа есть. Ну, подпадание, это... да. Еще как бы будут какие-то лаки добавляться. Да, я, не, я не утверждаю, что я на этих лаках, тут 3-4 лака остановился и больше ничего не буду пробовать. Будем обязательно пробовать. Есть там у Дайны, говорят, еще какие-то новые лаки. У Спринта есть какие-то новые лаки, попробуем. Куча еще других компаний, которые просто не хватает времени и сил до них дойти, попробовать этими лаками. Потому что вот это все, по сути, все, кроме вот этих двух, и вот этих двух, спасибо Олегу, он их просто прислал наговорить, попробуй. Все остальное мы покупали за свой счет. Причем. счет ну, D60, мы попробуем у, но у нас Да, у нас еще есть лаки, которые мы не открыли. Ну просто некогда. Поэтому Чуть позже, может быть, эта табличка чуть-чуть дополнится другими лаками. Ну, а в общем, вот из 18 лаков реально в ходу нужны 3. Вот 3 лака найдите себе, те, которые вам полностью понравятся и всем устроят. И на них можно работать и делать, в принципе, все, что вам нужно. На этом все. Табличка получилась, сколько сколько да, получилась немаленькая. На вот это все у нас ушло с... Июня Нет. месяца и вот сегодня 28 декабря. И это еще не все, что мы даже успели попробовать. Я вам так скажу. И не так, что из вот этого что-то мы вообще только чуть-чуть попробовали. Каждым из этих лаков как мы минимум отработали литра. минимум литр. Это минимум. То есть вот этим литр, вот этим литр и вот этим почти по литру выработали. Все остальные лаки это минимум по пятерочке. Нет, вру, макситон. 3800, только 2 литра. А остальные это так. 5-3 литра, то есть почти полная, по сути, отвален. И мнение, скажем так, сложное, не из воздуха. Потому что элементов сделано много. Все. На этом все. Если есть какие-то вопросы, утверждения, спорные какие-то моменты, вы все комментарии пишите. Мы там с вами дальше будем общаться. Всем пока.